Лечебные зеркала. Лечебные зеркала. Существует два зеркала. Зеркало жизни зеркало смерти. В данном видео я смотрю работу с зеркалом жизни. Зеркало смерти я рассматриваю на специальном курсе, который называется «Диалог телесным подсознанием». Существует два способа работы с зеркалом жизни. Первый способ – чистим помещение. Как это делается? Смотрите, берем листок бумаги, берем линейку. Рисуем квадрат со стороной 6,5 сантиметров. Пусть все карандашом рисовать квадрат. Еще раз говорю, сторона 6,5 сантиметров. Рисуем квадрат. Придется вспомнить некоторым навыки черчения. Это просто совершенно. Далее, в квадрате рисуем две диагонали. Этот метод подходит тем, кто путешествует, часто сядется в отелях, или тот, кто работает с людьми, и к нему в помещение приходят разные люди, которые приносят с собой негативную, какую-то болезненную информацию. Данный метод он обладает и защитным свойством, и чистит пространство. Дальше вы можете э, этот квадрат шесть 6,5 см сантиметров диагональ, 6,5 см сантиметров сторона, две диагонали, вот так накрываете зеркалом жизни. Вот. Возникает энергетический колпак вокруг в радиусе, который накрывает ваше помещение, и все это негативная энергия, выталкивается вот из вашего помещения. Вот. Можете сделать это рядом на тумбочке, если вы спите, да? когда приехали в отель, к примеру, чувствуете, что... Сны какие-то, раздражительность, бессонница, то, то, то там зудит в теле, то там нога дергается. Вот, вот эта вещь позволяет вам спокойно спать. Вот. Также, если вы работаете а, с людьми и приходят к вам посетители, которые приносят ну, негативную какую-то энергию, можно у себя сделать это на рабочем столе, можно в, в ящике рабочего стола положить зеркало на, на этот квадрат. После того, как вы заканчиваете работу или уходите, там, или вы проснулись, вот. Я рекомендую разобрать систему. Как только вы снимаете зеркало, машинка перестает работать. Как только кладете опять, машинка опять начинает работать. И это, ну, это ощущается людьми, которые чувствительные особо. Вот. Еще раз. Машинку выключили. Вот. Машинку включили. Я когда машинку включаю, не знаю, вы ощущаете видео. Нет, у меня как бы испарина начинает пробиваться. Вот простой способ такой чистки помещения.